Иногда вам хочется приготовить любовное зелье или волшебное заклинание, чтобы мгновенно понравиться кому-то. Ждать, пока он обратит на вас внимание, фантазируя о нем, может быть так утомительно. К счастью, не обязательно оставлять все на волю случая. Возможно, вы не можете вложить мысли в их голову, но вы можете попробовать некоторые психологические советы и трюки, которые доказали свою эффективность, когда речь идет о привлечении. Итак, без лишних слов, вот шесть привлекательных привычек, которые помогут привлечь вашего избранника. Первое. Имейте при себе несколько шуток. Некоторые считают, что юмор – это самая важная черта в романтических отношениях. А исследования показали, что люди, обладающие хорошим чувством юмора, воспринимаются как более привлекательные, чем умные люди. Разделяя с кем-то добрый смех, вы на самом деле создаете связь и соединение между вами. Хорошее чувство юмора сексуально привлекательно, поскольку оно выражает мудрость, креативность и другие положительные черты. Вы также можете быть кокетливым и игривым, если используете его правильно и не перегибаете палку. Шутя, вы можете снять напряжение, создать позитивную и яркую атмосферу и выглядеть уверенно. А то, что вы рассмешите своего избранника, определенно даст вам несколько бонусных очков. Второе. Проявляйте интерес к тому, что им нравится. Исследования показали, что люди любят говорить о себе. Это делает их счастливыми и довольными, и им особенно нравится, когда другие проявляют интерес к тому, что они хотят сказать. Так что спросите своего возлюбленного о группе, которая изображена на его футболке, и не могли бы они прислать несколько песен для прослушивания. Или спросите об их любимом виде спорта, о том, болеют ли они за какой-нибудь клуб, или даже о том, что они думают по поводу недавней новости. Во время разговора кивайте, чтобы показать, что вы слушаете. Повторяйте некоторые слова, которые они сказали, и просите их уточнить, если вы не поняли, и старайтесь запоминать мелкие детали для будущих разговоров. Таким образом, они будут знать, что вы уделяете им все свое внимание. Чем больше вы спрашиваете и чем больше показываете, что вам действительно интересно то, что они говорят, тем больше они будут тянуться к вам. Номер три. Сходите с ними на страшный фильм. Вы когда-нибудь смотрели фильм, где пара на свидании ходила на фильм ужасов? Так вот, тот, кто планировал свидание, в душе был настоящим психологом. Наш мозг обрабатывает сильные эмоции, такие как страх и волнение, на когнитивном уровне. А наше тело реагирует на них на психологическом уровне. Когда вы смотрите страшный фильм, все те волнения, которые испытывает ваш разум и тело, создают сильное эмоциональное переживание. Но где-то между поеданием попкорна и прыжками от страха наш разум может все перепутать. Согласно исследованию Датана и Арона, проведенному в 1974 году, это называется неправильной атрибуцией возбуждения. Происходит это так. Ваш разум воспринимает сигналы вашего тела – учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, потоотделение, покраснение, и вместо того, чтобы связать их со страхом от фильма, он связывает их с влечением. Так что если вы пригласили свою вторую половинку на просмотр фильма ужасов, их разум и тело могут заставить их почувствовать, что вы их привлекаете. Номер четыре. Подражайте языку их тела. Вы когда-нибудь слышали о термине «зеркальное поведение»? Это термин, часто используемый в социальной психологии, и он означает соответствие языка вашего тела языку другого человека, также известный как эффект хамелеона. Доказано, что этот психологический прием повышает симпатию людей в процессе взаимодействия. По сути, вы можете понравиться своему избраннику больше, если будете повторять его поведение. Чтобы отзеркаливать или соответствовать их языку тела, сначала обратите внимание на их невербальные сигналы. Часто ли они проводят пальцами по волосам или держат руки скрещенными? А потом вы просто повторите это, подождите несколько секунд и тоже скрестите руки или тоже проведите пальцами по волосам. Но важно помнить, что не стоит переусердствовать. Чтобы добиться успеха, делайте это деликатно. Номер пять. Удивите их маленьким актом доброты. Маленький акт доброты – один из лучших способов сказать человеку, что он вам не безразличен, не говоря об этом напрямую. Вы можете показать им, что слушаете их. Что вы хотите знать, что им нравится, и что вы хотите сделать их счастливыми? Может быть, вы помните их любимый шоколад и неожиданно купили его для них. Или, возможно, вы знаете их любимый жанр музыки, поэтому составили для них индивидуальный плейлист. Или вы без видимой причины сделали красивые рисунки. Они обязательно оценят эти приятные жесты. Конечно, не стоит переусердствовать. Если вы будете дарить им подарки каждый день или покупать дорогие вещи, это может отпугнуть их. Найдите баланс и покажите им, насколько они вам дороги. И номер шесть, дайте понять, что вы свободны. Конечно, никто не подойдет к вам, если не уверен, что вы свободны. Поэтому, пробуя другие приемы, дайте понять, что вы одиноки и некому конкурировать с вами, если они решат наконец пригласить вас на свидание. Не стоит просто говорить «Эй, я свободен». Вместо этого постарайтесь сделать это в шутку. Например, скажите, в этом году я приглашаю себя на ужин в День Святого Валентина. Еще лучше, если вы скажете это, бросая на них взгляд. Как уже говорилось, не существует волшебного заклинания или зелья, которое заставит кого-то полюбить вас мгновенно. Это зависит от многих вещей, таких как вкус человека, его сексуальность, приоритеты. Но будучи добрым и уверенным в себе человеком, а также используя некоторые из этих простых психологических приемов, вы можете увеличить свои шансы. Удачи! Что вы думаете об этих советах? Считаете ли вы, что они могут сработать? Не стесняйтесь попробовать их и сообщите нам, как все прошло. И поделитесь этим видео с теми, кому оно может понравиться. Ссылки и использованные исследования указаны в описании. До следующего раза!